Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Белыч и сегодня я расскажу вам о материнской плате Gigabyte X570 Aurus Elite Я уже упоминал о ней в своем видео, где я рассматривал рынок материнских плат на чипсете X570 Но буквально пару месяцев назад у меня появилась возможность воочию увидеть одну из данных плат этот конкретный образец прикупался для сборки ПК под процессор 3700X одному из подписчиков, поэтому к сожалению у меня было не так-то уж много времени, чтобы провести стандартный набор тестов, ибо надо было отдавать ПК заказчику. Но было время, чтобы посмотреть ее компоновку и поразгонять оперативную память, так что какую-то интересную информацию я все же смог почерпнуть и сегодня поведаю вам. Признаюсь, что до обзора, исходя из чистоти теоретических данных, я считал ее, наверное, самой оптимальной платой с точки зрения соотношения цены, питания и качества, во всяком случае среди x570 плат. Но, к сожалению, у нее есть и минусы, причем не самые безобидные. Да, вы должны понимать, что хотя она стоит порядка 14 тысяч, это не значит, что вы получаете какой-то премиум продукт. Просто цены на 570-е платы, в принципе, по рынку очень высокие. Но эта плата, это вот тот минимум среди 570-х плат, ниже которого, ну просто мир говна и палок. И чем покупать что-то дешевле на X570, лучше уж купить тогда плату на X470 или B450, вы получите в принципе то же самое, но за меньшие деньги. Ну да ладно. Итак, что же в ней хорошего? Давайте начнем сначала с плюсов. Во-первых, плата имеет очень хорошую систему питания. Это контроллер ASL 69138, работающий в режиме 6 1, и 7 даблеров ASL 6617A. Таким образом, мы получаем 12 фаз для питания CPU и 2 для питания System чип. Chip. Чтобы у вас было понимание, зачем берут X570 платы, скажу, что только топовые платы среди X470 имели подобную систему питания, и то далеко не все. Также приведу в пример, компания SROC сейчас ставит данную систему питания, то есть почти аналогичную, на все свои топовые платы, в том числе и для чипсета X299, то есть на платы, ориентированные под 10, 12 и более ядерные процессоры, поэтому система питания. Aorus Elite можно оценить как действительно хорошую. Что касается охлаждения мосфетов, то хотя оно построено и без тепловой трубки, но надо признать, что явных серьезных проблем с перегревом, которые присутствуют, допустим, на плате того же Гигабайта X570 Gaming 10 или MSI X570 Gaming Pro Carbon Wi-Fi, тут, к счастью, нету. Это подтверждают как мои данные, ибо я проверял ее спирометром, правда, не успел заснять процесс на видео. Так и зарубежные данные с использованием термокамеры, что еще более удобно. Хотя брать ее по 3950X, как по мне, не лучшая затея. Все-таки плата бюджетная и радиаторы мосфетов тоже сделаны бюджетно. Охлаждение чипсета здесь неплохое. В моих тестах он не нагревался выше 65 градусов, а профили его вентилятора уже с завода настроены так, чтобы вентилятор работал на минимальных оборотах. Так что в отличие, скажем, от того же срока, который с завода воет волком, тут все намного лучше, ничего даже править в биосе не надо, то есть, собственно, вентилятор работает очень даже тихо. Также плюсом является то, что сам вентилятор чипсета не перекрывается видеокартой. То есть расположен несколько ниже и поэтому более удачно Что в целом компоновки платы, то тут на борту имеется два разъема под m и SSD накопители Каждый на 110 мм, один из которых имеет даже радиатор Также мне понравилось наличие двух колодок USB 2.0 и двух USB 3.0 И также наличие разъема USB 3.1 поколения 2 Он необходим для подключения USB Type-C на передней панели вашего корпуса в отличие от некоторых плат конкурентов, здесь данный разъем расположен удачно и не будет перекрываться установленной видеокартой. Еще одним плюсом является наличие в комплекте Q-коннектора, который упрощает подключение передней панели корпуса. В остальном же комплектация очень простая, только гайды и диски, ничего более. Задняя панель платы предустановленная, несъемная и имеет стандартный набор разъемов. Это HDMI, сеть звук и 10 USB разъемов разных версий от 2.0 до 3.1. Есть, слову, даже возможность обновления биоса без процессора, то есть биос флешбек. Допустим, под новые Ryzen 4000, когда они только выйдут. Но вот на этом месте плюсы заканчиваются и пришло время поговорить о ее минусах. Первый минус компоновки – это разъем под вентиляторы. Для платы за 15 тысяч с плюсом их только 4 штуки. Кто-то скажет, что это не критично, но я с вами не соглашусь. Все-таки разница между 6-7 разъемами и 4 есть. И она накладывает некоторые ограничения на систему охлаждения корпуса при сборке, то есть нужен либо фанхаб и прочее, чтобы запитать все вентиляторы, либо придется отказаться от большого количества вентиляторов внутри корпуса. Чем вызвана такая глупая экономия, я честно не знаю, но это лишь, скажем, верхушка айсберга. Далее BIOS, это наверное самое слабое место всех платы Gigabyte, и в данном случае я хочу высказать претензию не столько и не сколько к отсутствию каких-то функций, что обычно свойственно Gigabyte, сколько рассказать об очень странном управлении питанием System on Chip. Итак, по умолчанию плата задает его где-то в 1.1 вольта, но с учетом автоматического LLC, реальное значение в биосе обычно колеблется в районе 1.075-1.08 вольта, что в целом нормально до тех пор, пока вы не займетесь разгоном памяти. И вот тут могут возникнуть проблемы, ибо выставить его выше 1.09 у меня не получалось. Любые пляски с поднятием напряжения выше или с изменением режима LLC на System on Chip вели к черному экрану. Может это проблема моего образца или конкретно моей версии BIOS, а именно последний на тот момент F5A. Я не могу сказать точно, ибо времени на проверку было слишком мало, но факт остается фактом. Хоть пляши вокруг нее с бубном, а выставить напряжение на системный чип выше 1.1 не получается. А к сожалению, при разгоне некоторых благородных сортов памяти, например, Micron и DAI, выше 3600 МГц, отсутствие данной возможности может напрямую влиять на результаты вашего разгона. На данной плате мне пришлось гнать как раз таки модули на 3200 мегагерц и хотя они спокойно брали частоту 3666 3733 но заставить их работать на ней стабильно не удавалось. А я знаю, что многие микроны спокойно берут вот этот вот порог 3733-3800, при котором у нас Infinity Fabric и частота памяти идут в соотношение один к одному. В моем же случае рост напряжения на питании шины Infinity Fabric, рост напряжения на модулях, изменение таймингов и прочие мракобесия не давали результата в плане стабильности. Я так вангую, что проблема была именно в напряжении на системный чип, регулировка которого на моем биосе и в моем образце платы явно были как-то ограничены. Поэтому по разгону памяти только 3600, со стандартными для да дай таймингами 16, 19, 16, 16, 36, 1Т. Латентность при этом была около 70 наносекунд, что не очень хорошо, но лучше, чем то, что было из коробки. Тут надо учитывать, конечно же, что это Zen 2 со всеми вытекающими последствиями по скоростям и латентностям. В общем подводя итоги скажу, самый главный плюс платы это наверное система питания процессора, тут все действительно хорошо, охлаждение системы питания нормальное, конечно до топов тут далеко, но за свои деньги вполне достойно. Но обернуто все это дело в аппаратную оболочку, на именно в BIOS. А он-то тут имеет ряд проблем. Да, может их уже поправили, ибо вышло несколько обновлений после того, как я занимался с данной платой. Но на момент тестов все было не очень хорошо. Также компоновка и комплектация, как по мне, скудноваты. Да, есть, конечно же, колодки под USB, да, достаточное количество, в принципе, разъемов на задней панели, да, удачно расположены некоторые элементы, удачно расположен вентилятор чипсета и так далее. Но никаких удобств для разгона, дебагинга и прочего тут вы не найдете. Wi-Fi версию платы, хотя она и есть в теории, но на практике, как того суслика, в магазине вы ее также не увидите. Так что я бы оценил данную плату как среднюю. После исправления косяков с биосом можно смело брать ее под большинство процессоров третьего поколения вплоть где-то до 3900X, не забывая про хороший продув корпуса. Вот как-то так, друзья. Надеюсь, что видео было для вас полезным и, собственно, объективным. Если вы считаете, что это действительно так, то не забывайте подписываться на канал, жать колокольчик, чтобы быть в курсе выходящих видео. Также подписывайтесь на наши соцсети, они у нас тоже есть, и там много достаточно активности. Всем еще раз спасибо, всем удачи и до новых встреч.